Вот. А что касается пиратов, вот мне тут э, черкнули их адреса, и сейчас я вам их произнесу. Сахаров Игорь У них э, два домена, да, ты говоришь? Да, <связывая> да. Второй домен Игорь Сахаров 2 и два подчеркивания. А или что? Фу -фу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 Не хочет. Да, боится, стесняется здесь... показаться. Так. Ватсап. Дочь Александра. И телефон. Плюс семь. Девятьсот восемьдесят пять. Шестьсот шестьдесят три. Сорок два. Вот дочь Александра моя. Холесенькая. Все увидели. А, да. Тоже стесняется. Ватсап. А, это уже менеджер Карина. Ватсап. Плюс семь. Девятьсот пятнадцать. 342 98 98 в инстаграме у нас наш ресурс сахаров подчеркивать нижнее подчеркивание вот и а вот это вот что, вот, что, это? что это? Вот это. А это инстаграм Карины. А, и... а ну а это инстаграм сейчас... Карины. Ну, сейчас вот и Карина тоже ведет трансляцию на, на свой инстаграм, так что... Вот, да. Ну, получается, что я все сказал, там еще что-то было написано. Нет, все. А, ну, да. Угу. да? Ну, можно проговорить о том, что уже были прецеденты покупок. Да, и... уже несколько человек купили у них и, и говорят, куда нам теперь? Просто это не наша вина совсем, как вы сами понимаете, наоборот. Это...